Здравствуйте, вы смотрите канал Форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов, а со мной на связи сегодня историк, публицист, советский диссидент и политзаключенный Александр Скобов. Александр Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Завтра уже мы с вами станем практически очевидцами встречи Путина и Байдена. И вот в преддверии ее я встречаю неоднократно, как некоторые комментаторы приводят такие аналогии, сравнивая эту встречу, которая вот состоится, еще раз напомню, 16 июня в, Жен... в Женеве, со встречей Горбачева и Рейгана. и Рейгана. Вот скажите, как историк, уместны ли такие аналогии? Мне кажется, что такие аналогии неуместны. Встреча Горбачева и Рейгана э, происходила на фоне, э, ну, уже полного упадка э, Советского Союза. Осознание советским руководством э, проигрыша э, в глобальной э, войне, фактической войне, но ее можно холодной войной называть, э, вот в этой глобальной войне с Западом, вот это осознание, собственно говоря, вся Горбачевская перестройка, она была реакцией на осознание правящей элитой своего исторического проигрыша. В соревновании с Западом, в противостоянии Западу. И необходимость каких-то изменений и каких-то уступок. И отказа от каких-то целей которыми жила советское руководство на протяжении предыдущих десятилетий. Вот это уже было осознано, что придется отказываться от того, чем жили, какими целями. Ничего подобного сегодня в путинской правящей элите не наблюдается. Они уверены в своих силах, они уверены, что они продавят все, что они захотят у мягкотелого Запада. И поэтому никаких прорывов, а встреча Горбачева с Рейганом это был именно прорыв, начало прорыва, совершенно, совершенно очевидное начало прорыва, коренных изменений в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами и Западом в целом. Вот, конечно, никакого прорыва на этой встрече достигнуто не будет. Сейчас решается вопрос о том, действительно ли Путину удастся продавить сейчас Запад и навязать ему свои правила игры, или все-таки он встретит решительный отпор, и мы увидим, что ни до чего они не договорятся. Вот. Вот оптимальные итоги возможные предстоящей встречи это то, что ни о чем не договорятся. Вот а вы говорите, что Путин как раз-таки хочет на этой встрече навязать Западу свои правила игры. А какие цели преследует Байден? Зачем ему эта встреча? Ну, во-первых, почему Байден согласился предложить Путину эту, эту встречу. Как минимум, у него был очень серьезный мотив. Тогда было непонятно, решится ли Путин на новую агрессию против Украины. И согласие Байдена позвонить Путину и предложить ему эту встречу, оно в какой-то степени снизило градус напряжения и вот, от украинских границ, я бы не сказал, что Путин полностью отступил, но он немножко как бы приотступил. Вполне возможно, что Байден руководствовался вот этими соображениями, ну вот, таким образом хотя бы выиграть время, хотя бы заставить Путина отложить возможное вторжение. Ну а там как-нибудь, там как-нибудь посмотрим, общем, напряженность как-то снизится. И... В этом плане, конечно, можно э, считать, что намерения Байдена были благие в этом отношении. И, э, возможно, он этой цели и достиг. Э, Все-таки э, не стреляют сейчас, и кровь не льется. А казалось, что все на грани действительно большой войны. Другое дело, что есть точка зрения что на большую войну Путин все равно бы не решился, и ну, не надо было ему давать даже такую символическую, чисто престижную уступку. Лучше вот, Все равно бы он не пошел бы на масштабное вторжение в Украину. Ну, может да, может нет, но во всяком случае от, от, ответственный политик действительно здесь... Э, Наверное, все-таки исходил э, из э, стремления избежать возможного кровопролития, э, потому что вот, вот черт его знает. Ну, ну, ну, ну да, известно, что Путин безбашенный. Да? И может, может в принципе. Поэтому лучше вот как-то все-таки попытаться его в этом отношении успокоить, как-то вот за руки схватить. Э, это один момент. Второй момент. А Байден ищет, и в его лице, наверное, то, о чем можно... Я думаю, что сейчас опять можно говорить о коллективном Западе. Я скажу, скажу почему сейчас об этом опять можно говорить. Одно время казалось, что в общем уже никакого коллективного Запада нету. Вот они ищут э, какие-то возможности все-таки найти какую-то формулу, которой, э, ну, можно убедить Путина в том, что не надо постоянно и везде делать э, Западу гадости. Свободному миру делать гадости. Вот давайте мы все-таки найдем какую-то формулу оптимального сотрудничества, которая будет выгодна и вам. И вы не будете расшатывать международный порядок, который все-таки э, существует. Э, я считаю, что как раз эти поиски абсолютно бесперспективны. И э, я думаю, что западные лидеры в очередной раз убедятся в том, что договориться о, о какой-то формуле мирного сосуществования с Путиным не удастся. Ну, во всяком случае, тогда обозначить для него действительно, четко обозначить цену, которую ему придется платить за переход красных линии. В, в, в, в этом случае я, э понимаете, я, у меня никакого с одной стороны оптимизма нет насчет этой встречи, с другой стороны, я не разделяю, вот таких истерических, я бы сказал, настроений, что все проиграно, Запад прогнулся, Путин все ему навяжет, значит, не надо было вообще соглашаться разговаривать с убийцей. Нет, я думаю, это абсолютно еще не означает. Увидим, увидим. Но сама по себе встреча, само по себе согласие на эту встречу еще не означает капитуляции да, и вы очень подробно описали у себя в статье, как раз-таки в преддверии этой встречи, да, как будет добиваться, каких целей будет добиваться Путин. И вы употребляете на такое понятие, что Путин будет добиваться того, чтобы распространить свой «правовой» в кавычках режим на территории Запада. А вот а, Западу есть чем ответить на эту угрозу? Западу на эту угрозу есть чем ответить, если у Запада будет политическая воля. Просто в этом плане никаких уступок быть не может. И, ну, понимаете, я уже не раз пытался обратить внимание как раз в своих публикациях, у меня довольно много в последнее время выходило, что... В современном мире, в мире глобальной экономики, в мире глобальной информационной систем, системы, вот в современном постиндустриальном мире, в принципе, невозможно сосуществование двух как бы, миров, имеющих принципиально разный правовой режим. Потому что авторитарный мир, к которому принадлежит пуфтской расти, он не сможет существовать при информационной открытости. С одной стороны, он не может самоизолироваться, потому что он в значительной степени существует за счет того, что он присосался к развитому свободному миру. И это поддерживает э, на плаву его гораздо менее эффективную экономику, позволяет все-таки обеспечивать своим сносные условия существования, возможность все-таки пользования, э, ну, большинством благ, э, которые дает э, современный развитый мир. Да, бедненько живем, но все компьютерные игрушки, в общем, имеем. Да, из вторых рук, да, поддержанные, но, в общем... Ну, сносно это все, да. Вот. То есть реально самоизолироваться вот эти новые постиндустриальные авторитарные режимы не могут. Значит, им надо э, существовать в рамках вот этой глобальной системы. Но это значит информационная прозрачность. И э, это значит, что выдавленная э, за э, рубежи отечественной позиция будет иметь ну, несравнимо большая возможности по сравнению с советскими диссидентами, выдавленными в эмиграцию, обращаться к обществу и доносить до него свою информацию. Вот. И поэтому авторитарные режимы будут обязательно будут стремиться подавить оппозицию не только внутри своих стран, но и свои карательные операции против него Против нее распространить в страны свободного мира, где будет оппозиция, выдвлена из страны, сосредотачиваться. И добиваться от этих стран ограничений каких-то введений, ограничений в отношении деятельности вот этой самой оппозиции. Потому что одно время была иллюзия, что вот этот новый современный авторитаризм постиндустриальный, он может существовать в условиях открытости, он не боится свободы информации, он другими э, инструментами обеспечивает относительную лояльность большинства населения, но э, практика показала, что это до поры до времени. Да, на каком-то отрезке это удавалось э, путинскому режиму, и э, он готов был терпеть э, маргинализированную оппозицию и э, маргинализированное информационное пространство, не охваченное телевидением государства. Пока, ну вот у него были успехи несомненные, и лояльность большинства ему была обеспечена. Собственно говоря, он выдавливал оппозицию с общественной арены в маргинальные гетто мягкой силой. Но кончились эти успехи, кончилась такая гарантированная лояльность большинства, и кончилась терпимость режима к информационной С этого, собственно, и началось перерастание русского авторитаризма относительно мягкого, гибридного, душевого, настоящего авторитаризма. И мирно сосуществовать со свободным миром он да, Александр Валерьевич, это вы сейчас уже начинаете понемногу рассказывать другую вашу статью. Мы к ней еще вернемся, да, я тоже ее читал. А сейчас все-таки еще вот завершая историю завтрашней встречи и а, параллельно одновременно переносясь уже внутрь России. Вот вы когда писали о том, что а, Путин хочет вести себя на Западе так же, как он ведет себя в России, вы провели одну замечательную аналогию с Рамзаном Кадыровым, вот вы его еще называете, так хронично Рамзан Кадыров в своей статье. И вы, и вы сравниваете, говорите, что Путин себя хочет вести на Западе так, как Рамзан Кадыров ведет себя на территории как бы России, да, внутри России. И вот в связи с этим вспоминается история, как раз конца прошлой недели с этим шелтером в Дагестане, которую вы тоже вспоминаете. Вот в связи со всем этим, можем ли мы сегодня сказать, что Рамзан Кадыров свой «правовой» в кавычках режим перенес на Территорию всей российской федерации ну это происходит достаточно давно и достаточно давно было известно что вот эти головорезы кадыровские тонтон макут и его они свободно действуют на территории россии они э, захватывают на территории России людей, им неугодных, и уводят в Чечню. Они совершают убийства на территории России. Э, были такие случаи и достаточно давно, непосредственно в Москве. Просто непосредственно в Москве. Они э, каких-то э, чеченских же деятелей, э, ссорившихся с э, Кадыровым или впавших в немилость, э, просто убивали. В глазах у российских правоохранительных органов. а потом с улыбкой говорили, "Но ну вы же видели, что он убит при попытке к бегству. Да. То, то есть это, это само по себе не новость. Она приобретает просто все более такие вот уже скандальные формы, но совершеннейшего какого-то провала в средневековье. И, опять-таки, этот процесс, ну, он, естественно, органичен. Режим Кадырова в Чеченской Республике, он, естественно, не сам по себе существует. Это производная от режима Путина в России. Это вассальный режим по отношению к режиму Путина в России. Это в какой-то степени лаборатория. Для Путина где отрабатываются более жесткие авторитарные и тоталитарные практики, поэтому Кадырову позволено гораздо больше, чем позволено в России, тем же российским силовикам, и это совершенно целенаправленная политика, но это в общем-то выглядит как то, что Кадыров крутит Путина. И э, представить себе э, э, ну, ситуацию, когда э, какой-нибудь Петен крутил бы Гитлера также, э, достаточно сложно. Вот э, гитлеровским вассалам такого не, не позволялось. А особенность именно э, неоимперского э, режима Путина в том, что э, вассалы его более наглые и отмороженные, чем сам хозяин. Им позволено больше, и они, по сути дела, как хотят, вертят хозяин. И то же самое относится к режиму Лукашенко в Беларуси. Он тоже фактически одно целое сегодня с режимом Путина. Он режим по отношению к позволено больше, чем позволено сейчас силовикам внутри России. И тоже это лаборатории, они постепенно расползают, это такая почему единая система. Александр Валерьевич, раз уж вспомнили про Лукашенко, пока не забыл, сразу вас спрошу. Вот хочу историю с Романом Протасевичем вспомнить, да? вот эти вот кадры его допроса, вот это вот интервью, как они это называют, хотя это никакое не интервью, вчерашняя вот пресс-конференция с участием его. Вот В связи с этим, тоже, как историк, скажите, вот поведение Лукашенко по отношению к своим заложникам и пленникам кого из исторических деятелей и диктаторов напоминает? Конечно, это подражание э, сталинским э, процессам, которых пытались э, и признавались э, в невероятных, совершенно фантастических преступлениях э, жертвы сталинского режима. Э, я думаю, подражание абсолютно сознательное. Э, и как бы с вызовом мы вот и так можем. И э, э, тут, я думаю... Следующая еще вещь, вот э, они все это делают, и лукашенковские палачи, и кадыровские палачи, э, э, и путинские в России, не только э, потому, что э, они садисты, они конечно садисты, им это нравится, они получают от этого удовольствие, от того, чтобы раздавить человека, сломать человека, унизить, заставить его э, самого себя унижать. Конечно, они от этого получают удовольствие и немалое. Но э, с другой стороны, э, все эти люди, с позволения сказать, э, они э, достаточно прагматичные, они э, холодные и расчетливые, и они бы этого, наверное, не делали, если бы не видели э, в этом практическую пользу для себя, не только удовольствие, но и практическую пользу. А практическая польза для них от таких спектаклей, безусловно, есть. Это мы должны понимать. И в этом мы должны себе, между прочим, признаться. Потому что такие спектакли, безусловно, деморализуют оппозицию. Это надо понимать. Потому что многие люди, которые сами не подверглись такому давлению, они все это, наблюдая, будут деморализованы. Они э, просто от вида этого внутренне сломаются. Э, они э, какие-то люди сторонние, которые, может быть, сочувствуют в какой-то степени оппозиции. Э, да, начнут э, рассуждать так, да за такую оппозицию, за да что за нее вписываться-то? Да, себе дороже и да они ничем не лучше. Поэтому уж лучше я чисто по-конформистски буду как-то строить свое благополучие в рамках системы. Конечно, это будет влиять. Конечно, и количество активистов, и количество сочувствующих им сейчас уменьшится от этих спектаклей. И в этом плане они достигают своей цели, они эффективны. И об этом должны помнить те, кто все таки не сложит оружие, кто не смирится существующим режимом несмотря на такие вот морально-психологические удары э, со стороны э, путинского режима и его вассалов э, и э, здесь э, другая большая тема за этим э, идет а вот э, а вот где взять силу тем немногим, кто все-таки э, будет продолжать сопротивление, чтобы э, самим психологически не сломаться. Да, вот еще, кстати, тоже хотел спросить. Путин накануне встречи с Байденом дал интервью американскому журналисту из NBC. И вот выдержки из этого интервью мы с каждым днем все новое узнаем. И его комментарий, когда его спросили, убийца ли он, Путин сказал, у нас нет такого обычая кого-либо убивать. Вот слово обычай меня зацепило в связи со сравнением с Кадыровым. Не кажется ли вам, что это такая оговорка по Фрейду? Потому что обычай это свойственно как раз таки больше вот, для, вот, -вот туда, вот в сторону Рамзана Кадырова. Я в этом ничего нового принципиально не вижу. Это примерно то же высказывание, как высказывался Путин по поводу убийства Политковской, как он высказывался по поводу убийства Немцова. То есть это, в общем-то, издевательское высказывание. Помните, когда Бориса Немцова убили? Путин говорит «Ну не факт, что его надо было убивать». Это, это вообще глумление. По поводу Политковской. Да вот, она своей смертью нам больше беспокойства доставила, чем доставляла своими статьями. Вот в таком глумливом, издевательском духе Путин высказывается по подобным поводам давно. Это его стиль фирменный, это его абсолютно... Ведь выверенная линия, это совершенно намеренно делается, так что ничего нового мы не имеем. Да, и еще одна а, ваша статья большая, которую вы частично уже вот начали, о которой рассказывать, где как раз таки вы а, пишете о том, как вот эволюционирует режим, да, в, в пользу уже такой диктатуры от авторитаризма. И в конце у вас там пять пунктов, по-моему, что нужно делать. И вот один из пунктов он самый первый идет, я вот его процитирую категорическое непринятие ценностей путинизма, всевластие государства над человеком, культа силы и успеха, любой ценой, имперского высокомерия и притязаний. И вот, вот буквально. А постом выше в Фейсбуке вы пишете там историю про Кристину Потупчик, которую, вы говорите, нужно было вообще э, из списков Путина убрать. И вообще, может быть, э, стоит ее рассматривать как вот человек, наверное, вот до власти, с, ко с которым можно как-то объединиться, который, может быть, как-то изменил свои взгляды. Вот в связи с этим нет ли какого-то диссонанса вашей вот этой вот статье и ваше мнение по Потупчик? Я не говорил, что с Кристиной Потупчик э, надо объединяться. Я говорил, что если когда-нибудь при изменившейся ситуации в условной партии власти появится какое-то вменяемое крыло, которым можно будет искать какие-то точки соприкосновения, то но это будут вот такие люди, как Кристина Потупчик. Но, э, да, и таких людей надо брать на заметку, потому что, э, что все-таки э, сегодня публично высказываться по таким, в общем, деликатным для режима вопросам, э, явно в явно разрез э, линии партии, скажем так, да. ну, это, это позиция определенная, да, это позиция, это... Э, конечно нам не союзник это вот то, что я бы назвал попытка ну вот изобразить некий путинизм с человеческим лицом который не чушь правам человека все-таки каким-то свободам личным да вот может выступать против таких откровенных безобразий это это все понятно но те, кто хотя бы вот таким образом засветился, а Кристина Потупчик не раз и достаточно давно выступала с таких, ну, в общем, правозащитных позиций. И э, именно критиковала линию партии, которую, в принципе, критиковать лоялистам не положено. И по, по части церковного мракобесия, и по части вот этих запретительных законов, там, следование за лайки, за репосты, и всего прочего. Это, это тоже не нечто новое. Просто вот для того, чтобы еще и против кадыровщины выступить, это все-таки смелость определенную надо иметь. Вот. Ну вот, ну вот да, да, если, если такие люди появляются, в общем... Их надо замечать и отдавать должное таким людям. А как вам кажется, со временем таких людей будет больше появляться? Я не верю, что какое-то заметное количество таких людей может появиться в, ну, на высших этажах путинской элиты. Вот в это я совершенно не, не верю. Но на каких-то этажах, скажем так, ниже среднего, появление таких людей возможно. Ну, это, наверное, вот как э, депутат от ЛДПР Сергей Иванов, да, депутат от Единой России Оксана Пушкина, вот который... Да, тоже да, высказывает... да, да, да, да, да. КПРФ есть такие, между прочим, и э, всей э, в целом отвратительности этой партии. Да, вот люди есть, люди такие подобные да? их э, их мало в путинской элите их очень мало потому что э, да, э, ставящие клика достаточно системно ходит к вопросу о недопущении раскола элиты, снимает э, соответствующие меры и входной билет э, в элиту делает Кое-что вот, а ты э, посоучаствуй в палачестве, тогда мы тебя возьмем премиум. Означает ли это, что выходного билета из элиты нет? Либо выходной билет ведет прямиком в тюрьму, будет вести прямиком в тюрьму таких людей, если они будут вдруг появляться? Ну, в тюрьму или в иммиграцию? Ну что ж, будем смотреть тогда, будем смотреть, сбудется ли наш с вами прогноз, то, что мы сегодня с вами наговорили. Спасибо большое, Александр Валерьевич, что вышли с нами в эфир. Всего доброго, Дмитрий. Это был историк, публицист и советский диссидент и заключенный Александр Скобов, а я, Дмитрий Семенов, на этом с вами прощаюсь.